Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть Stick War Legacy Ну что, у нас две новые миссии, поэтому с превеликим удовольствием начнем их проходить Ну что ты там зависла-то, господи, давай прогружайся уже так, и это у нас получается 287 и 288 Ну что, поехали. Уничтожить статую врага, естественно. Уровень сложности невозможный. 10, всего лишь 10 очков нам. Само собой, да, ребят, само собой, я начинаю прокачивать мечников, потому что мечники это мое все. На данный момент у них только лишь топовая, как говорится, шмотка. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Воу, вау! Так. Уже бежит охламон, да? Он бежит ломать. Так, мы тогда тоже побежим ломать. В атаку, само собой. Что-то мы как-то медленно соберем. Так, у него копейщик. Он еще и он еще и молнии сюда подключает. Ты серьезно? Ну-ка. Он там по 15, по 12, мы по 42, по 108. Слушай, у них, смотри, есть возможность, ребята, бить молниями. Вот она накапливается энергия у них. И они начинают шпарить молниями. Фига он там на лжбан берет. Давай-ка еще возьмем парочку. Ну, ты посмотри, мы намного быстрее, ребят, справляемся. Ломаем, как говорится, эту баррикаду. Он считал с первой справиться не может до сих пор. А мы уже здесь нормально так наколошматили. Так, много золотых рудников. Для чего вдруг? Типа тут много будет врагов, и слишком долгая будет битва или что? Мы уже, смотри, вторую поч почти доломали, они все еще там с первой возюкаются. Так Не понял, там лучник откуда взялся Ну-ка Ну, я тебе скажу В принципе, ребят, в принципе, неплохо Так, теперь вот этого хламона Ага, ага, ага, ага Сразу убегает, я понял Я тебя прекрасно понял, парень Ты, значит, убегаешь от нас Так, давай-ка мы, наверное, еще двух э, Добытчиков создадим так, а я пойду ему мозг выносить. Так, давай-давай-давай-давай, лукали этого за бомбаш. Фига себе. Блин, нифига, двоих у нас уничтожили, а. Ладно, это мы компенсируем. Так, я думаю, что он долго здесь не будет стоять, он все равно убежит. И вот он, этот лучник Паршивец, который уничтожил мне солдатика Ну все, он остался без добытчиков Насколько я могу понимать Твою налево Меткий лучник подбил моего, а? Ты посмотри Да что ты там со своим лучником сделаешь, ахламон ты несчастный Добьет все-таки, да, еще одного? Вот мозговыноситель, а? Так и будет теперь туда-сюда елозить Attack. Attack. Ну давай, иди сюда Голодранец несчастный Фиган там бомбит За километр, ё-моё Да я, наверное, буду ему сносить уже статую. Пошел, знаешь, куда. Пускай там свое подкрепление вызывает. ооо о о хо о ребята, вот это вот... Проблема, наверное, нет. Хотя, ты знаешь, мы, наверное, статую быстрее снесем, чем этого великана. Давай, давай, давай, ребятушки Ну, осталось там чуть-чуть совсем Есть Вот и все Сколько нам тут дают? Блин, 6 всего лишь Так, друзья, ну что, переходим на 288-ю миссию Дожить до заката Ну, я думаю, проживем, в принципе Так, 11 баллов Ну, 11 баллов, 11 очков Давай сделаем так и так Я готов Я готов дожить до заката, значит угу. Значит, тут не нежить Значит, все-таки здесь будут у нас обычные войска ну, Ладно Опять же, начинается, с, я так понимаю, с самых слабеньких вначале А потом все усиливаются, усиливаются Будут Пока тишина, пока никого не видим Два солдафона у меня уже готовы. Ага. Так, ну что, это, видимо, аборигены с костяной броней. Не самые мощные ребята, я тебе скажу. Что-нибудь тут сделал? Ну, вначале их двое, потом, как обычно, трое или четверо плюс лучники, да, потом... Еще кто-нибудь разбирается они пока легко. Можно, в принципе, сделать даже... Немножко по нашей старой тактике Это встать вот здесь на передовой прям И просто-напросто их контрить Как только они будут Ну единственное, что, конечно, против лучников будет все фигонько, А так Ну, вроде бы нормуль Одного нашего, да? Мы у них перемололи практически всех А они одного нашего подбили здесь Но где там ваши Ахламоны, я не вижу вообще их В упор Угу Ну вот, о чем я и говорил, что Пойдут капитоны, а потом уже еще и лучники Скорее всего прибавятся к этим А может быть и великан Посмотрим Одного все-таки нашего подбили здесь Так, лимит 30 из 50 Раз, два, три, четыре, четыре добычек. всего лишь Надо пять или шесть лучше Ну пока, я думаю, хватит нам этого Ну, че, где? Вот они, а вот ребята и лучники, про которых я вам говорил А, тут еще и вон Убимак появился. Ну тут хорошо, что он не успел раздухариться особо сильно. Мы его сразу прижучили. Так, ну сейчас будет приток хороший у нас. По золоту идти. Шесть добытчиков сделали. Так, 35 из 50... Да, это самый оптимальный вариант не... Опа, а вот великан, ребят Бесявый, конечно, великан Давай-давай-давай-давай-давай Но это не последним, кажется, потому что тут еще до заката Ё-моё, сколько Но этого завалили Слушай, а я, наверное... Ага, не хватает было бы прикольно здесь мага, кстати, держать, потому что ну, у него массовый все-таки массовый урон отталкивает солдат, и они пока валяются моих бомбят. Не, не, не, не, рвем, конечно, рвем их. Готово. Капитонов я брать не буду Капитонов я брать не буду А так Копится потихонечку у нас все Ну все, почти фул лимит 49 из 50, больше мы ничего не сможем здесь призывать. А вот, добытчика еще одного Так, маг еще не успел дойти А уже Маленькое подкрепление прислужников уже приспешников этих Наплодил. Ну что, я думаю, сейчас уже интересно. Это последняя битва или еще будет армия? Наверное, это последний, скорее всего. Опять начинается та же самая канитель. Видишь, мы его отталкиваем своими атаками до предела, а туда мы пройти не можем и мы возвращаемся обратно к своей. Все, друзья мои, ну вообще изи В последнее время у нас изичные какие-то миссии Хотя играю я на невозможном уровне Так, ну что, друзья мои, на этом, пожалуй, сегодня будем закругляться Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков